здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас первое видео начало вязания этого джемпера который я разбирала от red валентина который в крупную клетку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 Расчеты, как я считаю, 20 умножаю на 50, это у нас 1000 получается. И эту 1000, вот эти два числа, я умножаю и делю потом на это число. Делю на 9,5 и получается у меня 105 петель. Вот. И по образцу, это чтобы рассчитать точно по образцу девчонки, там 3 квадрата, да. Чтобы оно также село красиво, нам нужно сделать 3 квадрата и...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 16, 17. Ай, не хватит. Так. По новой. Я теперь эту возьму как вспомогательную. В основном возьму от клубка. 1, 2, 3, 4, 5, 6,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 Такая. Так, снова двадцать семь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один.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 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и последний клубочек 12 петель белых я привязываю